Друзья, всем привет! С вами Сергей Полищук. И сегодня я хочу поделиться с вами одним практичным инструментом, одним небольшим уроком из моего великого онлайн-курса «Видеомонтаж с нуля». Следующий инструмент, второй, называется вот, «Track Select Forward Tool». И под него есть горячая клавиша это но ну, они бывают разные в данном случае буква т у вас может на компьютере по умолчанию стоять какая-нибудь еще горячая клавиша неважно обращайте внимание что в скобках пишется буква которая нам подскажет какой клавишей мы можем вызвать так сказать этот инструмент выбираем его когда мы его выбрали у нас смотрите на рабочем столе появляются две черных стрелки которые смотрят вправо что это за стрелки и что они нам дают. Бывает так, что мы хотим разделить клип, чтобы поработать где-нибудь в середине этого клипа. И чтобы какую-то часть этого клипа мы могли отодвинуть в сторону. Обратите внимание, если мы клад с ним просто по рабочему столу. В том месте, где находятся эти две стрелки, то все планы, которые находятся справа, вот, видите, они просто выделяются. И, например, мы хотим вот планы, которые с лабораторией, немножко от, временно, скажем так, отодвинуть, чтобы здесь вот поработать с какими-то другими планами, например, там проложить историю с цехом. Смотрите, я выделяю эти планы и потом беру за первый выделенный слева план, и просто отодвигаю всю эту конструкцию вправо. И я вижу, что у меня получается вся конструкция она сохранилась, ничего не изменилось, ничего не наехало друг на дружку. Вот. А все эти планы у меня, видите, я их отодвинул. Когда мне нужно будет, я либо пододвину их вот таким же образом, либо, как мы уже говорили с вами, я выделю мышкой уже вот этим инструментом основную пустоту нажму, делит и вот верну все назад. А так мы можем вот смотреть, мы это двинули и потом, например, мы там рассказываем историю о цехе, да, мы можем сюда вот, брать уже наши там планы и складывать их сюда, вот. А эти будут себе тут с краешку лежать, пока мы тут работаем с какой-то другой историей, например, мы сейчас собираем какой-то кусочек. Вот, ну, вот таким вот образом мы можем эти планы оставлять. а Потом их, так как они у нас, видите, остаются выделенными все, мы потом их можем назад приставить. И вот как бы мы временно, так сказать, их отложили в сторону, и потом это все нам позволило сделать вот этот вот инструмент. Вот мы мышкой клацнули, и вот они у нас все выделены. Если вам понравился этот урок, подписывайтесь на мой YouTube канал. Если же вы больше хотите узнать о видеомонтаже, вы ви можете приобрести мой великий онлайн курс видеомонтаж с нуля. Ссылание на этот курс я оставлю в описании до этого видео. Пока!